говорил преподобный Силан Афонский в Духе Святом, видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби, слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас. Они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как души души наши как уныние сковало их, и, не приставая, ходатайствуют за нас перед Богом. То есть э, святые угодники молятся за нас, их молитвы нам помогают, потому что они нас любят. Как порой э, братья и сестры заступаются перед своими родителями друг за друга, когда кто-то из них провинился, так и святые угодники заступаются за нас и молятся, по большой любви, а вовсе не по тому, что Бог на нас гневается и без их заступничества нас не может помиловать. Таким образом, святые проявляют к нам свою любовь. Обращаясь к святому с просьбой, христианин чувствует, что тот святой угодник да, слышит его мольбу. По славянскому молитва – это и есть просьба. И придет на помощь. Но не вопреки Богу или автономно от него. Правильнее сказать – что Бог действует через своих ангелов и святых угодников. Православное учение о роли святых в деле нашего спасения прекрасно выразил святитель Феофан Затворник. Ни Божья Матерь, ни ангелы, ни святые, ни суть производителей и дарователя спасения, они только ходатайствуют, чтобы образ спасения Господом Спасителем для всех данной был и к нам приложен. И мы таким образом в силу Его спаслись. Образ спасения Господом совершенный, можно уподобить больнице для всех учреждений. Врач Господь и врачевство Его, но исполнители и приложители к делу образа врачевания ангелы и святые и служители Божьих тайн. То есть Господь, помогая нам, действует через своих служителей, ангелов и святых угодников. Святость угодивших Богу праведников не содержится только в их душе, но неминуемо распространяется и на их тело. Поэтому православные христиане, почитая святых, почитают их целокупную личность, не разделяя их при этом на святую душу и святое тело. Отсюда и благочестивое почитание мощей святых. Почитание святых мощей основано на их чудотворении, берет свое начало в божественном откровении. Еще в Ветхом Завете Бог благоволил прославить чудесами мощи некоторых своих угодников. Так, от прикосновения к святым мощам пророка Елисея воскрес умерший человек. Об этом мы можем прочитать в 13 главе 4 книги Царств. В Древней Церкви Святые мощи мучеников христиане почитали как драгоценность, выше всех земных благ и сокровищ. На гробах мучеников совершали евхаристию. В творениях святых отцов христианской церкви видно троякое основание для установления почитания святых мощей тех или других угодников Божьих. Первое основание. Останки святых имеют неотразимое, религиозно-нравственное воздействие на душу человека, служит живым напоминанием о личности святого и возбуждают верующих к подражанию его благочестивым подвигам. Святитель Амвросий Медиаланский так обосновывал благочестивое почитание святых мощей христианами. «В теле мученика я почитаю раны, принятые за имя Христова, почитаю того, кто живет бессмертием добродетели, Почитаю прах, освященный исповеданием Господа. Почитаю в прахе семи вечности. Почитаю тело, которое учит меня любить Господа и не бояться смерти за Него. Да, я почитаю тело, которое Христос удостоил мученичества и которое будет царствоваться Христом на небесах. Второе. Наряду с нравственно-назидательным почитание мощей в Церкви Христовой имеет и богослужебное значение. С земной церковью в общении любви находится и Церковь Небесная. Мощи святых являются видимым знаком этого единства. Вот почему Древняя Христовая Церковь преимущественно совершала Евхаристию на могилах мучеников, а с восьмого века для совершения литургии в храмах используются антиминцы, в которых обязательно влагаются частицы святых мощей, и без которых невозможно совершение тайництва Евхаристии. Третьим основанием для почитания святых мощей служит учение Православной Церкви о мощах как носителях благодатных сил. Христиане воздают благочестивое почитание телам святых, их святым мощам, как святым храмом Духа Святого который обитает в них своей благодатью. Повествуя о чудотворной силе святых мощей, преподобный Ефрем Сирин говорил, что святые мученики и по смерти действуют, как живые, исцеляют больных, изгоняют бес, и силой Господней отражают всякое их злое нападение. Ведь в святых мощах всегда присутствует чудотворная благодать Святого Духа. Важно отметить, что основанием для почитания мощей служит не их нетление, а присущая им благодатная сила Божия. Точно так же основанием и для канонизации святых служит не нетление их останков, а разительное проявление Духа в святости их жизни и в чудотворениях от их мощей. Итак, дорогие братья и сестры, вот как мы видим, что через... Святых исходит такая вот благодатная сила Духа Святаго, так как их при жизни, так и мощей их останков. Давайте и мы с вами будем молиться святым угодником об их ходатайстве за нас перед Господом, относиться с почитанием их моща. Храни вас всех Христос молитвами святых угодников.